Для начала давайте разберемся на какие... Категории или виды мы можем разделить всю вот эту огромную массу модуляционных эффектов а, их легче всего разделить по их воздействию то есть воздействовать они могут на пич ну или на основную несущую ноту то есть это та нота которую мы воспринимаем на звук что звук нам кажется там грубо говоря нота до или нота ре и так далее то есть это пич а, далее воздействует на частотный спектр а, чем-то похоже на пич но не совсем потому что пич у нас может оставаться одним например на то до, но как вы помните из предыдущих выпусков, из первой серии, например, о цифровом звуке просто о сложном, мы говорили о том, что помимо основной ноты, основной несущей частоты, у нас у всех звуков, сложных звуков, кроме обычной синусоиды, очень много дополнительных гармоник, которые формируют тембр звука, то есть мы всегда сможем отличить звук акустической гитары от звука фортепиано и так далее. И вот есть модуляционные эффекты, которые могут воздействовать именно на вот эти дополнительные гармоники. То есть они могут их как-то видоизменять что-то вычитать, что-то убирать, там фазовые вычеты и так далее, задержки, все что угодно. То есть воздействие непосредственно на частотный спектр звука. То есть вроде pitch остается на одном месте, но в частоте, общей в общем тембре что-то меняется. Это вот, собственно, второй второй вид. Третий вид это фаза. Она как бы тоже затрагивает частично вот этот частотный аспект. То есть когда мы меняем фазу, мы автоматически затрагиваем частотную а, вот эту гармоническую составляющую это как бы всегда так работает и мы это на практике еще сегодня услышим а, следующее это на громкость но ну, здесь все понятно то есть мы можем громкость собственно делать тише громче тише громче и если мы это делаем быстро и по какому-то закону это тоже вносит определенную модуляционную э, модуляционный эффект а, поэтому думаю здесь понятно далее на задержку некоторые модуляционные эффекты в своей основе несут также еще задерживающий характер, например, тот же хорус. Об этом мы тоже поговорим. То есть, э, какая-то часть звука может задерживаться относительно самой себя. И... Ну, таким образом мы создаем вот этот модуляционный эффект. То есть, э, также влияет на некое, э, скажем так, временную составляющую звучания сигнала. И шестая категория — это на панораму. Ну, то есть, слева-право. Так как мы работаем в основном сейчас со стереозвуком э, в современном мире, то у нас, разумеется, есть модуляционные эффекты, которые задействуют и эту категорию параметров звука, скажем так. То есть у нас не только громкость и частота, у нас с вами еще присутствует а, пространство. То есть лево, право, середина. И почему бы не использовать а, эти параметры тоже для модуляции. Ну и, собственно, есть плагины, которые в том числе и воздействуют на панораму. И, кстати многие плагины, даже которые изначально затачивались под э, изменение других параметров, также э, опосредованно воздействуют, в том числе и на панораму. Так мы работаем в стерео режиме. то есть В моно это, может быть, было бы и не слышно, но так мы работаем в стерео, даже когда мы хотим воздействовать, например, на фазу или на задержку, мы автоматически задействуем и на панораму. Даже если сейчас кажется это немножко сложно, потом, например, вы все поймете. Я специально здесь все это выписал, и э, вот эти ноутс я оставлю здесь открытыми на протяжении всего курса, чтобы мы, когда будем слушать каждый из эффектов, мы могли э -э, сослаться вот на какую-то из этих категорий, сразу примерно для себя в голове отнести любой плагин, либо любой эффект к той или иной, или сразу к нескольким категориям. То есть так будет гораздо проще понимать. И в будущем, когда вы будете знакомиться с новым плагином, который вы себе приобретете или скачаете, или установите, попробуйте, вам будет гораздо проще, если вы сразу его сможете отнести к какой-то категории. И как только вы поймете, собственно, как работает Плагин с той или иной категории звука с частоткой, с питчем, с фазой. Вам гораздо проще будет его выучить и понять, когда его применять, когда он нужен, когда он не нужен. То есть, вы опять же, не будете делать каких-то машинальных, необдуманных действий, а все будете делать взвешенно, продумано и тогда, когда это нужно. Быстро покажу основные такие вот эффекты, которые прям вот можно отнести к той или иной категории. У нас здесь хорус, фленджер, фейзер, тремоло и вибрато. Э, их аналоги внутри logic я уже установил вот на наш канал с акустической гитары Давайте быстро послушаем, как они звучат и что они делают со звуком. И начиная с видео мы уже более подробно остановимся на самых основных э, принципах работы той или иной обработки. Давайте начнем с хоруса. Э, так у нас гитара звучит э, без какой-либо обработки. Давайте включим хорус. Сразу забегая вперед, можно сказать, что хорус у нас э, может относиться и к воздействию на пич. Мы слышим, что начинается такая вибрация звука, если мы ускоряем и увеличиваем воздействие этого эффекта. Также он э, однозначно задействует панораму. То есть у нас до этого был монозвук, гитара в моно. При этом, когда мы включаем э, эффект хоруса, у нас сразу э, звук становится широким и объемным слева направо.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 Uh, здесь тоже самое, то есть здесь у нас есть воздействие также на панораму, uh, на пич немножечко, то есть у нас тоже как бы такой немножко плавает uh, звук, но еще и на частотный спектр, то есть мы слышим, что в спектре начинаются какие-то такие вот uh, плавные изменения, такой как эффект такого плавания или фленжера. Ну, ну, я думаю, вы слышите. даже на маленьких значениях интенсивности вот этого изменения пича мы слышим вот какое-то некое изменение в частотке, то есть это уже воздействует у нас помимо пича еще на частотный спектр и также на панораму. Далее у нас идет фейзер, давайте его послушаем, сейчас поставлю какую-нибудь обработку попроще. вот в отличие от предыдущих двух эффектов здесь пич у нас прям так сильно не меняется пич остается на месте но меняется частотная э, составляющая звука то есть у нас этот плагин воздействует в первую очередь на частотный спектр воспринимаемый то есть вот эти все обертона которые у нас затрагиваются вот в этом частотном диапазоне мы прям слышим их э, изменения в реальном времени но ну, подробнее мы об этом еще поговорим в отдельном видео давайте перейдем дальше тремоло это у нас э, плагин который уже воздействует скорее на громкость То есть э, здесь, в принципе, ничего сложного не происходит, просто, э, как бы, представьте, что ручка громкости очень быстро э, включается, выключается, то есть уходит на бесконечность и возвращается в исходное положение. Э, это и есть тремоло эффект, то есть когда у нас громкость начинает модулироваться. То есть здесь этот эффект воздействует у нас на громкость, то есть вот эта категория. Э, и еще один вариант, который я здесь. Э, взял это э, вибрато то есть это непосредственно то что даже из названия уже следует что воздействует в первую очередь на пич звука то есть и на его вот эту основную высоту воспринимаемую нашим слухом мы слышим что такой звук немножко начинает такой быть трясущийся как бы такой. А -а -а -а. А, то есть ну по тут понятно что вибрат у нас в первую очередь и заточена на собственно пич. здесь как видите в этом плагине еще есть режим хоруса и некоторые управления уже относятся именно к нему то есть по сути то что мы уже рассмотрели но если тут оставить только именно часть вибрата вот в 1 в 2 в 3 это разной степени вибрата то мы можем воздействовать вот на pitch и если например здесь еще добавить стерео фейс то есть у нас разный pitch будет применяться к левому и правому каналу то мы еще и опять же начинаем задействовать на вот эту категорию панорамы, то есть опять же мы можем опосредованно воздействовать и на этот параметр звука несмотря на то что мы изначально хотели на пич. То есть сейчас все модуляционные плагины в принципе дают очень большое количество возможностей. То есть нет такого, что только одна ручка и все больше ничего не умеет. Как правило, плюс-минус можно для одной, для двух категорий, для трех дополнительно какое-то воздействие оказать на звук даже несмотря на то что изначально планировалось что-то другое поэтому все вот эти шесть категории они максимально взаимосвязаны и так или иначе несколько из них будут как-то задействованы просто главное это уметь анализировать слышать понимать что происходит и отдавать себе отчет нравится вам это или не нравится вот я сейчас изменил фазу и например тот же самый вибрат эффект уже у меня воздействует еще и на панораму То есть слышно что звук становится таким более стереофоническим как будто у меня уже не одна гитара играет а две гитары ну что ж мы познакомились с основными эффектами и давайте уже начинать следующее видео мы подробнее остановимся на основных и в следующем видео поговорим о хорусе